Ну а матч начинается, и еще раз напоминаю. Это полуфинал женского турнира, новогоднего женского турнира от проекта Women's Epicenter, он же женский эпицентр, ссылочка в описании. Команда Сладкие писи и их состав это Анютка, Булочка, Лысая из Brothers, Марина 23, Миссис Мармеладка. А команда Сосите Ноги, их соперница это Орденская, Пьяная Вишня, Алиса, Верба и... Никнейм, который произносить по-хорошему я, конечно же, не буду, просто скажу вам, что это софтерша, ее официальный оригинальный никнейм это софтерша, но если случайно я произнесу никнейм, с которым она играет в этом матче, вы уж не обижайтесь, пожалуй, ста. Ну и дальше что? Дальше. Спасибо спонсорам данного турнира. Это Фрося, Дарси, Ванильный Сосочек, Енот, Зверь и Эприл. Без них девочки бы играли бы просто в рамках турнира без всяких призов. А о призах мы, кстати, с вами поговорим чуть-чуть позже. В результате Софтерша. Софтерша вырезает булочку и право выбора, выбора стороны остается за командой соседи ноги. Это стей. Ожидаемый стей. Так, еврей, товарищ еврей Первое и последнее Не перегибайте Сегодня у нас абстрактный юмор отменяется Потому что сегодня ваш абстрактный юмор никто не понимает Поэтому давайте без резких каких-либо Вот, в общем-то в общем-то, начало, наконец-то, наконец нач... произошло. Короче, все. Пистолетный раунд. Команда Сосите ноги, готовится к выходу на точку Б. Здесь уже первый визуальный контакт произошел. Софтерша заметила свою соперницу. Но лысая из Бразер! Просто лысинкой аккуратно накалывает сразу двух соперниц. Минус от булочки и выход на точку Б. Мальца совсем, но сосите ноги не сумели реализовать. Однако бомба по-прежнему на руках. И даже более того, уже не на руках, а на земле и устанавливается. 3 в 2. Ах, ничего себе! Минусы Тарденской. И здесь бежать. Бежать как можно дальше. А тиммейтша не попадает. Но пьяная вишня спасается Причем спасает она сама себя После того, как перезарядилась Успела забрать аж двоечку Двоечку соперниц <coughs> Саня, есть контроль ников команд в фасткапе? Ну, насколько я понимаю, нет Призовой фонд, дорогие друзья, за четвертое место команды получают, ну, девушки получают по стикер-паку ВКонтакте, за, второе, за третье простите, место получают а, привилегии мецената на сервере на месяц и также по одному стикер-паку, за второе место награда, собственно говоря, предусмотрена по два стикер-пака в руки. И привилегии спонсора на месяц. А за первое место самый вкуснячий приз, который только мог быть. Заказ роллов на дом до 1000 рублей. По три стикер -пака и привилегии э, спонсорские на месяц каждой участницы команды. О, Каулиньо, приветствую. Приветствую. <coughs> Кирилл, как дела? Как рассказываю? Как... Э, Собираешься проводить Новый год Давай, рассказывай, это очень Интересная и любопытная информация и вообще, как у тебя там сейчас Почему движуха античитерс пропала Я постоянно захожу И... Не вижу ни бастодов Ничего, не комментируете Ничего, ребята, вы вообще куда там делись? <coughs> <coughs> Простите, дорогие друзья, возвращаемся к матчу Третий раунд уже разыгрывается Коллективами и сосите ноги Успешно, уверенно, легко и непринужденно, я бы сказал, готовы заходить на точку «Б», но нет, на самом деле на точку «Б» выходить никто не стал. Раунд строится через зигзаг и, естественно, сплитпушем через длину на точку «А», что, в общем-то, является весьма-весьма стандартным розыгрышем, но команда «Сосите ноги» реализует дефолт, при этом важный момент, что они его все-таки реализуют. «Анютка» находится в КТ-респауне «Миссис Мармеладка». Приходит на ретейк с зигзага и радует нас хорошим хедшотом. К сожалению, после этого не радует э, своей гибелью. Ну и Анютка здесь под перекрестный огонь попадает Яма и Гуся. И, конечно, такое не выигрывается от слова вообще никак. 3-0. 3-0. Да по Сань, к близким НГ. А, с близкими НГ. Скоро будут турики на ФК, а там может быть и баста Дэд паркера будут. Как твои делишки? Да, у меня все супер. Вот потихонечку комментирую к к комментаторскую свою э, деятельность, так скажем, да, провожу какие-то трансляции по каким-либо турнирам. Все, в общем-то, как обычно, ну и также, да, на Новый год с близкими в кругу своих родных. Итак. Софтерша. Энтрифраг фраг по Марине 23, а второй минус по булочке. Вот настолько жестко. Анюта забыла купить патроны. Бежит в респаун в надежде, что там можно их купить. Но купить их уже нельзя. Естественно, время прошло. Теперь своп девайса на USP и попытка забрать софтершу. А это уже, кстати, третий минус для э, последней. Ну, минус от Вербы. Короче, в этом раунде, к сожалению, у команды сладкие писи... Давайте будем называть сладкие PC, наверное, все-таки это будет не так грубо. Минус от Вербы в завершении. В результате мы, кстати, получили три минуса от Софтерши и два от Вербы. Вот так вот. 4-0. Также хочу напомнить. Проигравшая команда сыграет в матче за третье место с командой Пошленькие Сучки. Ну а победитель данной пары сыграет в финале с командой Girl Power матч формата Best of 3. А нютки лучше подходит АФК стоять Ну зачем же так грубо? Респект, Санечек The best комментатор он КС 1.6 из на взор Спасибо большое, Кирилл Я аж прям это, чуть ли не захлюкал от радости Арденская. Минус анютка Марина, 23, дает разменный фраг по своей сопернице, и здесь, наконец-то, возможно, произойдет смена власти. Сладкие писи разменялись в плюс для своего коллектива, причем еще и в двухкратный перевес даже ушли по количеству выживших соперниц. Но зачем-то все ранее упомянутые мной те же самые сладкие писи идут поджимать. Миссис Мармеладка, хороший черт и... Лысая из Бразерс затаскивает раунд, убивая пьяную вишню. 4-1. Матч не пройдет в одну калитку. И это очень сильно радует, потому что именно за этим же ведь мы здесь, как обычно, и собрались. Да, мы смотрим за красотой Counter-Strike. Сложно назвать красивым Counter-Strike какие-то 16-0. Хотя, как я неоднократно уже упоминал ранее, даже при 16-0 частенько Counter-Strike бывает очень и очень интересным и красивым. Ну, со стороны, разумеется, команды, которая взяла 16. Раунд от из Brothers! Вот это спрейдаун, трипл килл минус от булочки в догонку. И орденская последняя такая стоит в тэшке. А чё как бы делать-то? А делать здесь уже попросту нечего. Уничтожены, к сожалению, все попытки взять шестой раунд этой встречи со стороны команды. Сосите ноги. А теперь ответный спрейдаун от Орденской. Кстати, тоже не менее результативный и очень-очень крутой. Но все-таки для победы нужен эйс. И на эйс не каждого игрока, как говорится, хватит. Поэтому, справедливости ради, Орденской предстоит еще сделать, ну, чудовищную тяжелую работу. Это забрать трех соперниц. И здесь минус от булочки по Орденской. Увы. Только два минуса вместо обещанного эйса. Но это... Наверное, в какой-то степени хорошо. Ты лучший комментатор. Салам из Казахстана, Расул. Спасибо большое. Спасибо большое за похвалу. <связывая> Что ж, реализация раундов, а точнее реализация спасенной экономики с точки зрения команды Сладкие Писи пошла и пошла она. Очень и очень уверенно скоро вполне себе может закончиться экономика на стороне атакующей команды и сосать ноги помимо... Фигурального придется уже и фактически, да, так скажем, потому что не будет денег, а тут уж как бы и бороться будет нечего. Минус от софтерши от Алисы и Орденской. Вот так три участницы команды сосите ноги делают по минусу. Лысая из Бразерс. Убивашка достаточно сильная и дерзкая. Уничтожала она в предыдущем раунде очень неплохо своих соперниц, но вот теперь осталось и без позиции, и без практически шансов на победу. Да, квадрокил никто не отменял, но реализация, опять-таки повторюсь, этого квадрокила сверхсложной будет. Пытается подкрасться незамеченной к точке был из Ace Brothers, но в попытке перестрелки сразу, к сожалению, терпит фиаско. Минус не делает, показывает свое местоположение, наступает на ХАЕшку, однако забирает Орденскую. И мне кажется, что у нее была вот прям, прям цель. Просто цель забрать Орденскую, потому что из этого раунда больше ничего выдавить, к сожалению, не получится. И более того, ну засейвиться вроде удается по идее, удается убежать, да. А вот Алисе, кстати, не удалось. Ну, ладно. Главная победа в раунде, а не важно уж, засейвились или нет. Саня языкасты любит такие темы. Не, ну, ну ни что, не то, чтобы уж, конечно, это в грубовато звучит. Я же, наоборот, перед началом матча как раз спросил, а кто сказал-то, что они как бы сладкие? Кто утвердительно высказал такое умозаключение? И что самое главное, основываясь на чем это умозаключение было получено. Тем временем выход на точку А через длину. Просто обычный маслонг разыгрывают сосите-ноги. И посмотрим, отсосут ли сейчас. Ноги сладкие писи получится ли запихивать эти самые ноги? Ладно, давайте что-то куда-то меня понесло. Еще два минуса от сафтерши и вербы и в результате на точке А происходит мясорубка, в которой команду сладкие писи, увы и ах перемалывают. Ух ты! Ух ты! Лысые из Броузерс. Тут все, знаете, уже не настолько очевидно. Хаешка, к сожалению, не залетает. Алиса пытается не выпустить соперницы с Зигзага. В принципе, это удается. Соперницы действительно отходят. Ну, такая себе тоже флешка. В общем, сладкие писи раскидывают флешки не совсем так, как нужно для того, чтобы побеждать. Но отсутствие дефьюз китов в любом случае приводит к поражению в этом раунде. Алиса. мелофон, Взрыв бомбы. И шестой раунд для команды Сосите ноги. Пожалуйста, как начнется схватка милфочек, сообщите в чат. Так она, ну нет, здесь... Милфочки здесь будут все, собственно, 10, но только через какой-то промежуток времени... Лет, если быть точным. Тогда, да, можно будет здесь увидеть милфа-баттл. Евреи, лучше бы я не читал этого сообщения. Открывашка снова на точку А. Мне кажется, что команда Сосити Ноги начали понимать, что на точке А у них шансов гораздо больше на победу, и эта точка дается им ну, с минимальными потерями. Как вы можете замечать, здесь всего-навсего один минус был, и потом разменный фраг еще какой-то прилетел. Лысая из Бразерс ловит флешку, не удается пережать соперницу. Начинаются прострелы, и почему-то Лысую из Бразерс забирают аж самую последнюю, хотя информация по ней была буквально изначально. Ну ладно, 7-2. Комментатор у нас лучший енот-зверь. Между прочим, э, спонсор. Спонсор данного турнира еще и прикидывает соточку э, через чатик. Спасибо большое вам, енот. Здоровья вам. И удачного Нового года. 7-2. Самая нерабочая комбинация в покере, которая может прийти на руки. Ну и пока что не очень рабочая комбинация взятых раундов для команды Сладкие Писи. Как-то тут, конечно, довольствоваться двумя раундами очень сложно. Но с чего-то же нужно начинать. Вот дабл килл от лысый из Бразерс. Минус 2 от команды Сосите Ноги. И снова, если ретейк будет, да, то сначала нужно бомбу забрать. Начнем с этого, да. В Тэшке была потеряна бомба. За командой сосите ноги прослеживается момент, что бомбу они, конечно, отнесли в Тэшку зазря Добрый вечер, есть ответ по моему вопросу? Нет, Даниил, пока поддержка молчит, ничего не отвечает Но я жду, как только ответят, я сразу тебе напишу Еврей, я говорил, да, касаемо вашего сегодняшнего абстрактного юмора, да И теперь я передаю вас... Общественность, как говорится Ну, собственно 7-3 Ой, простите, не туда нажал 7-3, конечно, команда сладких пись выигрывает этот раунд Естественно, от позиции с бомбой, которую достаточно несложно было бы контролировать в верхней тэшке Ну, само собой, раунд выигрывает тут уж... Тут уж было бы забавно, если бы они его проиграли Кстати, господин Сомчик находится в чате, насколько я знаю. И если по-прежнему вы здесь. Скажите, а вы не желаете получить э, модурку? Ну, просто обычно я предлагаю это донатерам, как бы поэтому прошу прощения, что не предложил ранее. 4 в 3. Лыса из Бразерс! Радует хорошей и уверенной стрельбой, что самое главное, но вместе со своей подругой по команде, боевой подругой, так скажем, теряет контроль над точкой А, как и вся команда Сладкие Писи. Орденская вместе с Алисой. Ну, кстати, здесь Марина уже в упоре. Ой-ой-ой, Марина! Обернись, Мариночка! Не туда. К сожалению, не туда посмотрела Мариночка. Они. Аньютка, хаешка полбу прилетает. Анички, все равно, 47 хп, и это не мешает делать минусы И, кстати, диффуза есть, но бомба установлена под зигзаг, а, естественно, Орденская в этот момент находится на подъеме, какой хедшот от Орденской, 8-3 Победа в первой половине достается коллективу, сосите ноги, реализация сильной стороны прошла на все 100%, дамы и господа Победа получена, во всяком случае а чё так слишком новогодняя атмосфера на ФК? Э, ну, типа как, 26 декабря, же 5 дней до Нового года, вот и атмосферка новогодняя, и новогодний женский турнирчик подъехал. Кстати, хорошо сейчас попытались принять банку хаешками. Э, девчонки из команды Сладкие Писи прокинули соперницу. Ура! Лысая из Бразерс дабл кил, трипл -кил от Лысой из Бразерс. Пьяная вишня выжила только потому, что на длине в этот момент не находилась. И должна была развлекать соперниц находящихся в зигзаге. Хотя таковых, опять же, не было. Был поджим банки. И, в общем-то, на этом все в этом раунде и закончилось. Похвалил. Вот это десант, вот это десант. Сань, так в каком смысле передаю общественности? Ну, теперь у тебя нет брони, так скажем, да, в виде синего никнейма. И теперь, если ты э, будешь себя плохо вести в высказываниях, то у тебя будет броня э, на 5 минут от чата, так скажем, да. А потом броня может стать постоянной. Ну, ты, в общем-то, сам знаешь, как это бывает. Женские модельки, пипец, класс. Э, ну, так и есть, так и есть. Вот, как вы видишь, здесь есть Богдан. А Богдан сегодня тоже может не очень любить абстрактный юмор. И если ты будешь кого-то оскорблять, Богдан может с тобой и должен будет поступить с тобой так, как должен поступить модерн. Что ж, софтерша Минус в зигзаге, булочка Разменный минус по верби. И тем самым как бы останавливается выход Приостанавливается выход на точку Б Орденская забирает Анютку По-прежнему булочка еще жила Жила, но Орденская ее все-таки съедает Прострел в двери Еще один фраг от Орденской Марина 23 Большое спасибо за биц Сашуля От души Ну что, Марина 23 Соперница справа однозначно есть. И Марина наверняка это чувствует. И она ее видит! и Попадает в голову. Минус пьяная вишня. Но тут же, конечно, Орденская оформляет уже четвертый минус в этом раунде. Блистательная игра, и это девятый для команды Сосите ноги. А, а зачем так жестко сразу на пяточку летел еврей? Вот потому что люди не ценят, когда получают модурку и начинают перегибать... Перегибать нехорошо. Лысая из Бразерс. Минус верба. Лиса ответный минус. Но при этом была же ведь еще потеря булочки. Помимо лысой из Бразерс, то есть у команды сладкие писи погибло две. Девушки и три осталось Ну а команда сосите ноги, разумеется, в вчетвером Сейчас будут окучивать точку А Где Марина имеет не самый хороший девайс А вот Анютка девайс не имела в принципе Ну, Марина, надежда только на вас, Мариночка Достаньте МПшку и насадите соперниц, собственно говоря, на свой прицел Нет, прострел и минус от Алисы. 10-4, конечно, сосите ноги демонстрируют очень уверенную атаку. У команды сладкие писи прям тяжело-тяжело идет оборонительная сторона. Но ну, она является слабой на карте The Dust 2, и поэтому, возможно, в атаке э, сладкие писи раскроются. Боже мой, зачем мне пришла такая мысль сказать эту фразу? Все возможно, конечно. Никогда бы не подумал, что так по кайфу будет смотреть женский КС. Блин, прикольно, девчонки умнички. Вот, я всегда говорю, женский КС, он всегда крут. Видали? Видали, что булочка сейчас сделала? Отхлестала просто, как хотелось бы сказать, по-отцовски. Ну, в общем, в общем, Орденская отхлестала в ответ. Орденская вообще сегодня прям заряжена на максимум 21 на 7. 21 на 7. Кошмар. Анютка, минус Ар... Арденская ответный фраг от Софтерши и Лысая из Бразерс. Главная убивашка своего состава, статистика 19 на 8 в данный момент у девушки. <как> есть девайсы, есть дефьюз киты, это все, что нужно для того, чтобы выйти на 10-5. Но позиции у, соперник, зак... у соперниц закрытые и, конечно, очень непростые. Для реализации такой позиции ну, нужно очень сильно... Потеть и, увы, и ах. 11-4 итоговый счет первой половины. Изменить ничего не получится. Лыса из Бразер сгибнет. И выживает после взрыва только лишь пьяная вишня. Теперь сосите ноги, будут оборонять точки, на которые бегали буквально несколько минут назад. И, конечно, будем надеяться на то, что... Сладкие писи продемонстрируют себя в атаке. Блин, я не могу! Я не могу говорить это название. Мне сразу хочется, ну, почему-то улыбаться, смеяться. Я не знаю, в общем, позитив, конечно, это вызывает. Ни в коем случае не негатив. Но меня к такому жизни не готовил к таким названиям. Дерзкие названия команд, однако. Да, Сашуль, у девчоночек названия прямо, ого забористые. Анютка и... Миссис Мармеладка Открывают точку Б и вот вам, пожалуйста, сосите ноги, а точку Б в результате все-таки отдают. Пьяная вишня находит возможность забрать Аню Булочка, спрятавшись за ящиком, надеется, что ее здесь будет не видно. Но руку-то видно! Рука-рука-то торчит. Мисс Мармеладка минус Верба, пьяная вишня с Софтершей остались вдвоем минус от пьяной вишни и попытка еще и ворваться в двери от Софтерши, но не на ноль. На нож пьяная вишня зарезала мисс Мармеладку. К сожалению, это не дает победы в раунде, но это как факт нужно принять. Был минус с ножа. 11-5. Все-таки в атаке действительно у сладких пись поинтереснее получается играть. Сладких пись. Сладкие писи. Как можно серьезно общаться при таких никнеймах и названиях «Тим»? Ну, я не знаю. Не знаю. Ну, наверное, девчонкам. Девчонки на эту ситуацию уже явно как-то по-другому смотрят. Они же все-таки девчонки, они же с другой планеты. А что видео закрывается? Н ничего не закрывается. Не пугайте меня, енот зверь. Минус от вербы. Это энтри-фраг, сделанный игроками обороны. Напоминаю, у них экономический раунд, но почему-то у пьяной Вишни откуда-то появился Фамаз. Ой-ой-ой, еще из этого Фомаса появляется даблкил. Елки-палки, бомба выпадает в нижней тешке. Мисс Мармеладка остается 1,94 хп. И есть автомат Калашникова, по-моему. А, нет, судя по всему, нет. Автомат Калашникова есть только Дигл. А вот уже три автомата Калашникова есть у команды а, Сосите ноги. И теперь забрать бомбу, скорее всего, будет невозможно. Как же ошиблись сейчас девчонки из сладких... Пись, но я очень сильно надеюсь, что они не расстроятся от такой ошибочки и смогут реабилитироваться в дальнейшем. Они друг к другу просто по именам обращаются, а Нике читать комментатору приходится. Нелегкая задача, Сань, но ты достойно справляешься. Спасибо, Александра. Последний минус в авторстве Алисы и 12.5 на табло. Пообщался с дуриком сегодня в Тейсе. Такой приятный человек Да Дуримар Володя очень приятный человек в плане общения Разумеется Интернет наверное плохой что ли Связь пишет а, Вот тут не знаю У меня пропуска кадров ноль Питрейд ни разу не проседал Поэтому у меня проблем в этой трансляции нет. Даблкил от пьяной вишни, и команда сладких пис, пробираясь через зигзаг, не успевают пробраться мимо Алисы. Алиса перед своей возможной гибелью делает два минуса, и Лыса из Бразерс не делает возможной гибелью... <coughs> возможной... вернее, не делает гибелью возможную гибель. Алиса, Короче говоря, это трипл килл на удержании выхода с зигзага и 13-5 на табло. Счет, конечно, прям сам за себя говорит. Говорит за то, что у сладких пись есть серьезные проблемы. Но проблемы, естественно, будут всегда э, носить э, только временный, так скажем, характер. Орденская минус миссис мармеладка. Верба минус анютка, но тут, к сожалению, рассыпаются... Булочка, full блайнде, но там у нас лысая из... А почему она не стреляла? Все еще был в блайнд, да, видимо. Марина, 23, перестрелка с Алисой. Удается выжить после вброшенной хаешки, 7 хп. Против 23 Алисы. Ну, здесь уже софтер же подходит. Нечестно, вдвоем убили одну. И у Алисы есть информация по местоположению булочки. Ну, тут, собственно, выигрывать это дело техники. Но выиграть-то не удается. Вот в чем прикол, дамы и господа. 13-6. Но интересненько, интересненько. Слушайте, вот а, то, что сейчас произошло, э, есть <laughs> интересное очень э, сообщение сейчас прилетело. Жаль, что у сладких пис есть проблемы. Но они, вполне возможно, не... не того самого характера, как вы могли подумать. А из Бразерс, минус пьяная вишня. Ну, можно пробовать, в общем-то, выходить на точку Б. Тем более, два минуса уже заставляют выходить на точку Б, хочешь или нет. Пишут уведомления о донатах и подписках. Временно отключена цель выявить причину разрывов соединения. Спасибо за понимание. Это мое закрепленное сообщение У меня были разрывы соединения Две трансляции назад Это было в... То ли в четверг, то ли в среду это было И, собственно говоря, я поэтому на всякий случай Написал это сообщение, чтобы люди все знали Что в данный момент у меня сейчас проходит проверка соединения И проверка соединения сегодня фу, успешная То есть сегодня у меня разрывов еще ни одного пока что не было Так что, товарищи, енот-зверь, не переживайте Итак, 13-7. Меж тем, пока я с вами здесь разговаривал, Сладкие Писи успели отод... э... выиграть. выиграть раунд у своих соперников. Соперниц. О, господи, соперников Я все начинаю путать с такими никнеймами. Чем чаще я говорю название команды Сладкие Писи, тем больше я начинаю тупить как-то почему-то. Не знаю, с чем это связано. Ну что, заход на точку Б, но здесь прям радушный прием. Втроем команда «Сосите ноги» в этом раунде укрепляют точку Б. Бомба на самом деле выходит на точку А, но при этом теперь ретейк будет проходить 4 в 2. Лысая из Бразерс вместе с булочкой зажаты в точке, по сути, выйти никуда не могут, не участвуя в перестрелке. Лысая из Бразерс занимает позицию на гусе, ее напарница отправляется... Пушечки-то респаун отличные. Стрельба от Лысый из Бразерс. Орденская. Звезда команды Сосите Ноги. Запихнет ли ногу своей сопернице? Но нет, не запихивает. Минус от булочки. И это 13-8. Орденская по игре чем-то Ксюнечку напоминают с Детей 90-х. Ну, это, я думаю, наверное, конечно, не одна и та же девушка, но, тем не менее, играет весьма-весьма мощно. Я уж просто забыл состав Детей 90-х. Надо, кстати, как-нибудь будет освежить. На моем канале, ребят, если что, есть женский турнир Дети 90-х. Посмотрите сначала этот турнир, а потом мигом смотреть тот. Они все очень крутые. Итак, э Алиса забирает... Ух ты, а здесь еще Арденская подбежала, два минуса. Ничего себе, как сейчас закрыли со спины. Смотри, стреляют друг в друга, а на самом деле Анютка-то в этот момент в респауне сидит. Хитрая Анютка отправила своих напарниц по команде, а теперь пытается убить дверь. Дверь предательски сообщает, где находится Анютка. И раунд на этом заканчивается, увы, поражением. 15, э, простите, 14, 8, что-то я спешу немножко. Александр, кнопочку тап, можно на секундочку? Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Кстати, сравнялись по количеству убийств Лысая из Бразерс и Орденская. И разница у них только лишь в одну смерть. Лысая погибла на один разик больше, чем ее соперница по команде. Ну, снова точка Б. Виднеется... С... Ох ты! Вот этот софтершу подхватили. Больно. Больно, больно, но подхватили. 5 в 4. Атака заняла точку Б. Верба. Не надо пытаться убить э, товарищей по команде. Тем более, э, специально на такой случай отключен тимтил на фасткапе. Алиса! Алиса, дабл, трипл, килл, Алиса! Милофон! Орденская! Прожимает лысую и не успевает, ничего не успевает сделать. Есть дефюз... Нет, ну рядом же диффуза лежали! Анюта! Добивает Орденскую, но там, справедливости ради, конечно, Орденская диффуза не подобрала, и поэтому так или иначе не успевала раздефать. Но 14-9, на удивление, под конец второй половины какая-то интрига начала появляться. Девчонки... Молодцы демонстрируют чудеса выдержки. Там, где уже многие люди просто опустили бы руки и отказались бы играть э, дальше. Просто сказали бы, да, проиграли и проиграли. что уж теперь? Нет, девки борются. Молодцы. Молодцы девчули. За это девочкам огромный респект. Софтерша. Минус с дигла. Ну, вот как бы просто минус два с дигла. Пьяная вишня погибает от вражеского автомата Калашникова. Поджим с длины уже идет. Ну, собственно, минус от Алисы. Вышли, называется, на точку Б. Сладкие писи. Ошибка от Лисы из Бразерс, к сожалению, не перестреливает в упор. Вербу и миссис Мармеладка. Минус Орденская. Опаснейшую соперницу удается убить. Этот минус, по сути, вообще, наверное, стоит целых два. А то может быть и три фрага! Здесь у нас Верба пыталась притаиться, а? Но Вербу было видно. Минус 3 от софтерши, дорогие друзья. Уже на этот раз не с третий минус оформляется, а с автомата Калашникова реализация подобранного девайса даже произошла. И матчпоинт. Матчпоинт, который, собственно, говорит нам о том, что команда сосите ноги в одном шаге от выхода в финал, где их э, будет э, пытаться выигрывать команда Girl Power. Но они, во всяком случае, уже находятся в финале и ждут своих соперниц. Тут, опять же, кто на них выпадет, пока неизвестно. Поджим банки минус от вербы. И далее минус от мармеладки по ранее упомянутой мной Вербе. Ну а дальше Орденская зачем-то еще и отдается под анютку. Тем самым позволяя команде Сладкие Писи начать выход через длину непосредственно на точку А. Кто же, окажется, тут увереннее? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, честное слово, дамы и господа, я готов был к чему угодно, но не к такому приему. Софтерша зашла в спину, размотала соперниц, там Пьяная Вишня размотала соперниц, там, короче, в общем, кто только их не размотал, к сожалению, при выходе на точку А. Что ж, 16-9, достаточно боевой и интересный счет, и команда Сладкий Писик, к сожалению, в этом матче проигрывает.